Всем привет! Я хочу сегодня рассказать типа, как вообще зародилась идея канала, с чего мы решили снимать. Типа, вообще, ну, почему, типа, с чего не так же просто тогда Ну хотя, может, его Так вот, смотрите, самый первый ролик не тот, который пинаем и Самый первый ролик он уже скрыт или удален. Это мы играли в полутола. -а Тогда это, О, наверное, осталось. было актуально, но сейчас это нет. Мы еще снимали видеоролик на мой старый канал, которого уже нет, но вот. Мы снимали и потом что-то подумали. Н на... а почему вы камался? О... Ну у нас ведь команда есть. Я, Гусь, Темыч, блин, оператор Opera Opera да. там монтажер. Вот. Ну только оператор уже стал монтажером совместно, как бы. Вот, Вообще-то просто молодец вот и короче я подумал то что зачем выкладывать это на мой канал потому что там не только я и когда Бадди большую роль сыграл на самом деле вот если выложить э, это на другой канал у нас там местный в то время еще его не было названия вот а как название прошло так очень спонтанно типа, ну, у нас на ютубе есть канал команда А очень типа память... ты канал это это, это не реклама не ни в коем случае вот и было бы странно называть канал так же как у них и мы решили назвать команда Б в, в, <списание> <сёпкий> а потом короче <погнал> я хотел не знаю, что мне это в голову пришло самая тупая идея, которая могла прийти мне в голову, даже я офигел. Короче, я хотел, чтобы мы были X-Men, это Вы просто. 2 октября 2018 -го года мы снимаем наш первый видеоролик. Бинаем мячи, 10 часов перед, но нет, не 10. Он нормально залетает, нам нравится, типа монтажер там. Оператор, все, молоди... там все, все молодники были. Все круто, там все круто, вот. И нам очень понравилось, там еще у Валика был плуткой. Вот, и мы поняли, что это круто снимать И на самом деле у нас У нас на самом деле много этих Много видеороликов, которые Не залетели на YouTube, потому что И нам не понравилось тупо И много рубрик, например, кто помнит Крекер была рубрика Шоу! Да, там другие рубрики Вот, но там всего одна серия Ну, мы подумали, Да, никакого актива не было И вот, короче, и мы продвигаемся К 50 подписчикам, нашей первой Такой значимой сумме, когда было 50 подписчиков, у нас э, был первый конфликт с э, Васаби. Это наш оператор, на сегодняшний день монтажер короче, тот Васаби измени! Вот, и, короче, тупая ссора была, вообще, на ютубе. А нам, короче, нужен был статив, на то время, я даже не помню, зачем. А Васаби его нам дать этот статив, так как он куда-то уезжал. Статив, он больше денег пользовался. Не шурши, залопал! Вот. Он не дал нам и я такой с ним посрался В общем, тот промежуток, когда он ушел, вся ответственность полностью упала на меня Потому что я их собрать и мы этот, начать снимать, это тоже проблема И в то время я помню, как я сам снимал Но У нас еще у нас еще был один чел Сам такой Вот И у нас еще был один чел, и он помогал монтировать Спасибо, кстати Его он... зовут Не зовут так. Вот э, да. его, его зовут, он сам приходит у него проблемы с ноутбуком, поэтому монтирует васаби. Но он... Вроде никаких проблем уже не было. васаби ты круто монтируешь просто, да. Фарфарфарфарф. У нас когда были ролики по сценарию, мы короче снимали их втроём. Например, да, снимается Вадика и Паша, я их снимаю. Потом, если надо в одном кадре же и нас снять, короче, с Вадиков, я передавал беспалевно камеру Паши и короче все так и снимали. А, у нас залетел, а, или он не вернулся я... Короче, у нас 2800. залетел видос Глебус, э, нас... ну первое слово Глебус, сейчас... Глеб четкий чел на самом деле нас... Только он чуть-чуть дураком Стал, вот, а, короче Смотрите, Всё, он... -8 -8. Он... У нас 7800 э, там просмотров Второй видос залетел там, где мы в бункере Снимали 1700 О, это... это вообще гениальный 8800. видос Это гениальный видос, мы там чуть-чуть не не встретили. На самом деле Спустя время, вот мы уже приближаемся К 100 подписчикам подписчиков. Я вот. обещал разыграть Пепси Колу. дам Пепси бесплатно, Встретимся, заебись, все. Что-то не пошло. И в то же время мы создали короче, группу ВКонтакте. Ну, не часто выходили, потому что не было человека, который стоит. Говно. Вот, и на тот момент, когда было у нас вот эти столько, 68 6 подписчиков на тот момент в группе было. 6-8 подписчиков и все друзья. Редко кстати, сняв ролик, когда мы снимали, помнишь про заброшенную школу, когда мы гонялись с тобой, с гусем. Заброшенную школу там, где я еще напугал камню. Не напугал камнем, ты мне в ногу прилетела. Мы в прятки играли. Вот, короче, не суть. И нас в тот момент, на самом деле, обвинили в плагиатистве, то, что мы стырили контент у, ну, как говорю, уже у Буфа и у Моти ТВ, они по снимали. Но на самом деле, мы играли в прятки, а они, нет, они просто пошли. А еще мы пошли летом, когда там. Ну, летом, в сентябре там разгар У нас был карантин, короче, мы сидели все в одном классе, играли в мафию то вообще, чё-то классно пошло Вот, короче, и нам васаби предлагают такой А давайте, может, снимем видос И вот вышел видос с играми, там, где, может, поиграем Он хорошо залетел, нам очень понравилось Нормально На сегодняшний день у нас 41,44 сколько-то там подписчиков в группе и вот около двухсот уже на канале вот на самом деле для нас это очень такая нормальная цифра потому что из тех знакомых которые мы знаем прям знакомых они не доходили даже до слухи дай мне дай и кстати спасибо всем тем кто нас поддерживал до сих пор поддерживает Благодаря, возможно, вам мы снимаем это видео. Кто как-то участвовал в наших роликах, э, огромное вам спасибо, да, и будьте на связи. Всем... Мне плохо.